Так, у меня уже есть перчатки. О Ой, господи, о господи, о господи, господи. жесткий. <плодертные> есть? блин, а я, а я перескочу? Там даже паутины нет, я не хочу упасть. Сейчас я это буду чуть рез Я даже не заметил, тут, тут руки человека паука висели, а я их даже не заметил. Мне не забыть, что он вообще с тобой полный гопический в комнат. Нормальный. Да. Снеговый чок. Ой, подарочек. Сейчас я его забила как-нибудь. Ой, подарочек. А, нет подарочек. Опа, руки Человека-паука, нормально. Так. Кайф. Так, ну все уже выходим сейчас тогда. А? Будем скалить. Так. Тут кто-то летает, на руках. Кто-то это я. Не. А ты на руках? У тебя есть руки? Я с их... умоплю. <п>... Mm -hmm. Это странно, что у тебя есть руки. Оп! Прик! Так что Шкап. мы просто лутаемся, да? И потом куда-то у нас. Куда-то летаем. Пока просто лутаемся. Оп! Сейчас я так жесткий Скам. Просто Шком. летаемся пока. О, дробашек. Руки человека полука. А если да, <п>... не знаю, просто почему? Куда давайте полетим. Да, давайте, давай надо в убежище. Окей, okay, давайте, yeah. okay. давайте в убежище. Окей, давайте в убежище. Полка можно в убежище. Почему? Что такое? У меня грудь. А мы что-то под под это? Что что? Да руки чуть-чуть про это. Протупили. Теперь не надо Протупили. подниматься и ждать. Как и не... ненавидим это делать. Ну, руки. Да, это имба. Только ими надо да. уметь правильно пользоваться. Я умею, если ты вдруг сомневаешься. Могусь. Артём, ну вот это... что ты сделал? Он захотелось мне побесить как случилось, что могут снять да он бота этот да, да, получил тебе автомат халявный, все понятно тебе слушайте, а здесь по-моему есть сейф на этой территории, который типа только с двумя челами можно нет, открыть реально? А, давай посмотрим да, Подождите. а может он вот. вот здесь вот? или вот здесь вот а вот он вот, а не, нет, это другая дверь ох, позже, а, а ты где? мне просто интересно его даже увидеть может Я открывать сами? Так я сам не знаю, где он. Я забыл. Вот господи, почему он здесь? Вот, в в одиннадцатый он постоянно встречается. Да, а кстати. А вот что, захочешь его открыть, то его нифига нету. Может, он здесь нет? А может, он там нет? Оп, ручинята мы. павучка. Оп, Чем оп. Ручинята ты знайшов. Не, мы наручинята булы. Изначально. А, ну да. Это шьет. Э, это просто жутко. Так, ну тогда а будем да. просто летать и искать это хранилище. По, по другому я не знаю. Подступивай. Аснасратель. Аснасратель? А ты его да. не можешь? А гонь вот, а летит на голову в на, на голову Аснасрателя. Давай тихо, он тут. Ой, господи, помилуй. Ой, господи. Аснасратель жесткий. Он же жесткий Аснасратель вообще. Давай помогу. Дима, блин, нахер! А, кто не Какой Пьемонт? Блин! Пьемонт! А ты мог не писать свой Пьемонт? Господи, он какой-то жуткий. Пацаны, он жесткий. Я ему не бойся. Да, Пьемонт! Отстань, Пьемонт! А Давай, давай, давай, давай, давай такое у него им было как патронов нету Че, чем у вас этого основателя Шо, вы, вот там, <связывающий> О, господи основатель зачем вы на него налезли я не на него я просто диме помогал старался помочь давайте убивайте его он, него тут не моживи я просто от его отвлекачи все. все найс Билан. А что, подожди, Артём, покажи, что это. А, понятно. Автомат, блин, нет, не Слушайте, а можете мне дать патроны? У меня один патрон на автоматике моём. Ладно, окей. Ну шо ты сломал? Да я же... А, нет, у меня тоже веса нет. Давай да. мне патроны. Ах, Могу. Пиперони Эми Бэнго. Хватит писать. Амэ Банго. Амэ мы Банго. Чел-чел-чел-чел-чел Для меня даже ничего не найдется Ах, да ну что он, О, патроны есть Пи-пи, взливай Помогите Помогу. мне, пожалуйста Я сейчас просто нас... возьму и выниму Ботик, поди, он что, ботик? Ну что, реально ботик? Спасибо, Теперь у меня пьет, пьет. просто патронов не было да Глимончик, Перемонтик, Пильмончик! Скан, пройти успешно! Да дать я могу спать Дима, блин! Да ну хочет достроиваться по Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. не боится забрать э это, то, что надо. Есть. И а а а тихо. Помоги, тихо. Помогите, мне, у меня челы. Тихо, а мне много. Убьешься. Второй, второй! Убил! Mm -hmm. а, сюда, команду, а где его? Mm -hmm. Нифига себе, жестко. Лимончик, очевидно. лимончик, лимончик, лимончик! Да, да, Помогат. да, да. Что тебе надо? Короче, yeah. помогать будешь. Ой, мои печки. <блинг> Тихо-тихо, на горе чел, на горе чел. Может мне удастся его проснай пить? А на какой <плакать> горе? Ай, ну команду, ну, пойдм за мной у меня у меня помогите мне пожалуйста Мне и так я поймала господи помогите меня меня просто мой. это такая скаб игра что там такого интересного а что там такого интересного да не Какое? Э, собрать самоцветный шанты. А я там. У меня, собрал... последний... меня последний самоцвет остался, я выполню задание на 25 тонн опыта. Я бы хотел себе 25 тонн опыта. Мне это мало. Так, лейтенант мама, подожди. Я Что тут можно? Тебя? И стаблюти. Все спалил. Ой-ой, <свист> меня уже что-то забросили чем-то. Ой, Господи! Помнил. Нокну, нокну, нокну. Тихо, тихо, давай забирай. Тебе Ух, повезло. Понял, Артем, а понял? Я тоже. Ну, Чел меня бросил гранату и попал сам от нее. Не обидно, но я там ничего не было. Меня за диск тут и сканут. И кто мне вообще? Я дал 25, да, 4. Он белый, чел, белый вообще. нокну нокну нокну Чел, белый. Забрал карту. Быстрее, быстрее, давай, давай. Помоги, помоги. Вот их тут двое, окружают, окружают. Ну, не окружают нас. Так, тихо, тихо, тихо. Ой, нет, это бот. Оп, биклан забрал. Боже, нет. Тихо, вон, вон, вон, вон. А, это не тот. Блин, у меня... вон ну, тут, нок. он тут. Тут, он тут, а. он тут. Давай, давай, давай, давай, Всё, давай. он тут. Все, я убью. Ну, блин.